Давайте прославим нашего Господа. Ты, Бог мира, благодати, Открыл нам дорогу в небеса. Ты, Бог, милый, славный Бог, Ты исцеляешь сокрушенные. Свято имя Твое, тобою дышит все, поднимем руки небеса, поднимем руки и прославим его Скажем из мы и дороже Бог, Вечно живущий, свято имя Твое, тобою дышит все. Бог вечный, ты царь вселенной. Ты Бог вечный, царь вселенной. Открываешь красоту своей души. Ты Бог жизни, верный Бог, ты. Укрепляешь тех, кто из него в пути. Всего вечно живущий, святое имя Твое, тобою дышит все. Ты, великий Бог наш, великий Бог, Отец любви, по веки славен Ты, Ты великий наш Господь, великий. Ты великий наш Господь, верь! Святое имя Твое, Тобою дышит все, Тобою дышит все наш Бог, Тобою дышит все, Тобою дышит все, Мы дышим Тобою, наш Господь, Тобою дышит все. Мы дышим тобой.